Слушай, ну объективно, я уже вам говорила, наверное, это самый лучший контент вообще, который я видела, который я встречала Мне самой, во-первых, вся эта история очень нравится Бесспорно, очень классно, ты знаешь, воспринимается теми, с кем я работаю, тем, для кого мы все это делаем И ты знаешь, наверное, мне как вот, ну, первоисточнику какому-то, да, человеку, который продает какой-то продукт Очень хочется своим клиентам, людей, которых я уважаю, обучаю, которых мы должны вдохновлять Сделать для них что-то очень классное Классное, чтобы они почувствовали, да, насколько они для нас важны, о том, как они нас на самом деле вдохновляют. Но, ты знаешь, за много-много лет, как бы, вот это реально как бы вау, потому что здесь учтено огромное количество каких-то, ну, важных для тренера вещей. Элементарно раньше мы все стояли перед флипчартами, да, стояли спиной к людям, с которыми мы работаем. Иногда писать неудобно, да, иногда не хватает места, как обычно, да, там все потом заклеивалось вот этими листами с флипчартов, для того чтобы была визуализация а тут благодаря тому что есть динамика да мне как тренеру это очень классно с точки зрения того что я удерживаю внимание то есть вот эта вот эра презентации когда их знаешь запускали что-то там щелкали показывали все уже все прочитали никто ни зачем не следит да а здесь все таки есть вот эта интрига динамика первое время вообще все это было очень интересно удивительно мы пытались даже прорисовывать какую-то вот анимацию для себя Тебя планировать да что ты будешь если ты приходишь у тебя такая огромная доска такой контент как бы крутой то есть тренер тоже развивается то есть мы ориентируемся здесь и на людей которые а, аудиально да воспринимают информацию на людей визуально и те за кого я всегда болела кинестетики которым нужно вот да пощупать какое-то действие нужно между прочим вообще сфера обучения очень сильно двигается в этом направлении чтобы была какая-то тактильная история да те для кого мы это делаем они не могут подойти и потрогать, но они как будто бы вот да вместе с тобой участвуют в процессе. Слушай, ну круто! Ну и плюс вообще с вами очень классно работать. Вы так знаешь, заряжаете. Вы наши тренеры, коучи тоже вы очень вдохновляете. Плюс, ты знаешь.. Я очень красивая, получаюсь ваши вашей камеры, меня как девушки очень это приятно, действительно, это дает какую-то дополнительную уверенность, то есть ты не думаешь, да, о том, как бы там, блестит ли лоб, там, или не знаю, как я выгляжу, да, ты за это спокоен, потому что я это переложила на вас, я вижу, что это круто, классно получается, я занимаюсь, ну, своим делом, а вы круто делаете свое, за что вам огромное спасибо.